Приветствуем вас, будущие гости Крыма и нашего уютного дворика Теплые деньки! Мы предлагаем вам отдых в Крыму с детьми в Николаевке в частном секторе. Николаевка это небольшой поселок на западном побережье Крыма. Он находится между Севастополем и Евпаторией, и это ближайшие побережье Черного моря от города Симферополя. В Симферополе, столице Крыма, находится единственный в Крыму гражданский аэропорт. И также все основные автовокзалы и железнодорожные станции. И уже отсюда все туристы разъезжаются по разным городам и поселкам Крыма. Николаевка растянута вдоль моря. Самый отдаленный жилой дом расположен в одном километре от пляжа. Это 15-20 минут спокойной ходьбы без подъемов и спусков, что очень важно для некоторых категорий граждан. Береговая линия поселкового пляжа растянута на 3 километра, плюс еще 2 километра пляжей, принадлежащих пансионатам. Пляжи в Николаевке идеально подходят для отдыха с детьми. Просторные, чистые, наполовину песок, наполовину галька. Вход в море пологий, нет скользких валунов, о которые можно сломать ноги. Постепенный уклон в воде дает возможность сразу окунуться в воду, а не идти метров 200 до глубины в 1 метр. Доступ на пляжи в основной части Николаевки свободный. Море, особенно по утрам, кристально чистое. И, что очень важно, никогда не бывает той зеленой субстанции, которую ежегодно можно наблюдать в некоторых местах Черноморского побережья. Иногда после обеда море слегка волнуется, иногда на пару дней разбушуется шторм. Но это, как говорится, у природы нет плохой погоды. В Николаевке есть все, что нужно для летнего отдыха. Все развлечения – водные, наземные, воздушные, кафе и рестораны, столовые и закусочные, разнообразные развлечения для детей – а сейчас пару слов о нашем дворике. Мы расскажем вам, что получите вы, если выберете наш уютный дворик для отдыха в Крыму с детьми. Наш дворик «Теплые деньки» находится в частном секторе Николаев. До моря 7 минут ходьбы неспешным шагом. До центра поселка, рынков и магазинов также 5-7 минут. Все очень близко, тихо и удобно. Если вы ищете место, куда можно было бы приехать, отдохнуть душой, походить босиком, спокойно оставить ребенка во дворе, зная, что он не выберется на улицу, посидеть в прохладе в беседке из винограда и жимолости возле небольшого водоема с красивыми рыбками и вообще быть на отдыхе, как у себя дома или на даче у друзей, то вам нужно ехать к нам. Наш уютный, очень домашний дворик предназначен именно для вас, тех, кто ищет уют и теплую атмосферу в красивом, просторном дворе, по-настоящему домашнем и деревенском, таком, какого не хватает всем жителям большого города. Дети, отдыхающие у нас, играют все вместе, одной большой компанией, в разные игры. И слова «мам, мне скучно» – это огромная редкость в нашем дворике. У нас есть игровой домик для детей, песочница с морским песком, гамак качеля, небольшой хоздворик с мелкими домашними животными. По вечерам для детей и взрослых мы проводим бесплатные мастер-классы по рукоделию. Вы сможете окунуться в атмосферу волшебства, туда, где даже неопытный человек становится художником, мастером игрушек, поваром, одним словом – творцом. В непринужденной душевной атмосфере, без которой эти мастер-классы невозможны, ваши дети и вы сможете нарисовать картину или зверушку на обычной морской гальке, которую вы сами выберете и принесете с пляжа. Сможете сделать своими руками мягкую игрушку-сувенир с ароматом кофе, ванили и корицы. Также ваши детки смогут попробовать себя в роли поваров, сделав себе вкуснейшую пиццу, булочку или десерт. Еще они смогут сделать своими руками аппликацию-картину из мелкой гальки, небольшую, но свою. От детей требуется только желание и хорошее настроение. Иногда мы проводим вечер у костра с печеным картофелем, страшными и веселыми историями и загадываем желание под падающую звезду. Еще раз хочется сказать вам, что это все происходит в простой и дружеской атмосфере. Доброжелательная хозяйка всегда откликнется на все ваши пожелания, покажет, где вы можете сорвать свежую зелень в огородике, мяту и мелису для чая или мохито. У нас есть несколько отдельных беседок для посиделок и отдыха. Большой двор, затененный виноградом, шашлычная зона, большая просторная кухня для самостоятельного приготовления пищи. Также мы предоставляем по вашему желанию комплексное питание с предзаказом из меню. Это вкусные и аппетитные блюда за адекватную цену. За дополнительную плату предлагаем вам трансфер из аэропорта и экскурсии по Крыму. И для вашего оздоровления и совмещения приятного с полезным у нас во дворике работает массажист, который подстроится под время, удобное вам для массажа. Для размещения мы предлагаем номера стандарт со всеми удобствами и номера эконом. Все фото вы можете увидеть на нашем сайте теплые деньги.ру. Все вышеперечисленное, плюс простое душевное знакомство с такими же, как и вы, нашими гостями, вы получите, выбрав наш уютный дворик теплых деньки, который расположен в Николаевке, в Крыму, в частном секторе. Мы гарантируем вам хорошее, искреннее отношение и отдых, как на своей даче. Подумайте над нашим предложением, почитайте отзывы о нас, позвоните, напишите, и мы будем рады видеть вас в числе наших постоянных гостей. Хорошего вам отдыха в Крыму с детьми!